Всем привет! Меня зовут Дмитрий Хачари и с вами компания Новостройки Шоп. Сегодня мы с вами поговорим о очень интересной теме, которая волнует, будоражит умы многих моих зрителей. Это сколько будет стоить недвижимость в 2022 году в городе Краснодаре. Так, если мы углубимся в статистику и посмотрим на цифры 2020 года, то мы заметим, что около 30 тысяч квартир было продано всего лишь за один год. Это на 10 тысяч больше, чем было продано в 2019 году. То есть рост на лицо. Не стоит удивляться, что... Предложений в 2021 году появилось не так много, как хотелось бы. На данный момент на вторичном рынке у нас продается около 10 тысяч квартир. Ту информацию вы можете посмотреть на нашем же сайте М2 Центр. Мы там расположили информацию о всей вторичной недвижимости, которая есть в продаже в Краснодаре и которой мы владеем. Там номера собственников, вы можете посмотреть, зайти, уточнить или же связаться с нами по бесплатному номеру горячей линии. Это что касается вторички. Что же касается новостроек, на данный момент 27 тысяч квартир продаются на сайте новостройки.шоп. К сожалению, это остатки того, что застройщики уже успели построить, новых объектов нет. И вряд ли предвидится в ближайшее время, потому что очень много норм и правил было введено администрацией города Краснодара для застройщиков Что же касается сегодняшней ситуации, 21 год Цены и предложения выросли, а предложений стало меньше, потому что объектов вводиться стало также меньше То есть продать в 21 году на 10 тысяч квартир больше, чем... Это было в прошлом, но уже не получится, потому что просто-напросто нет такого большого количества предложений. Если предложений мало, а спрос большой, то цены, соответственно, растут. А предложений мало, потому что новых объектов в 2021 году практически не вводилось, а все старые застройщиками уже были проданы. Я вам больше скажу, очень много жилых комплексов, разрешение на строительство многих жилых комплексов отозвано. С пометкой «не хватает социальной инфраструктуры», то есть там должны быть детские сады, школы, и так далее кстати еще одним немаловажным фактором повышения стоимости недвижимости в городе Красноре является именно вот это постановление как было раньше представим себе какой большой земельный участок на котором планировалось построить 10. 10 больших многоэтажных домов по 24 этажа. Это значило, что застройщик может продать много квартир, маржинальность этого проекта будет выше, он много заработает, ну и так далее. Но во всей этой картине раньше не учитывались ни детские сады, ни школы и никакая-либо другая инфраструктура. Сейчас же по-другому. Сейчас на этом же участке уже не получится построить 10 домов. Можно будет построить меньше 5, например, то есть, стоимость, то есть количество квартир, которые будут в продаже, они уменьшились в два раза, но при этом появилось несколько социальных объектов, то есть администрация, заставляет в прямом смысле слова строить застройщика школу садик чтобы все жильцы вот этих многоэтажных домов могли спуститься и отвести своих детей в школу обучить их там ну и так далее соответственно если физически предложений мало а спрос растет ну и цены соответственно также растут если некоторые люди не могут приобрести квартиры по 100 тысяч за квадратный метр это не значит что эти квартиры не могут приобрести другие очень много платежеспособных людей на данный момент вкладывается в недвижимость инвестирует в недвижимость потому что прекрасно понимают что она будет из года в год дорожать даже в самых низах рынка сейчас очень трудно найти какой-нибудь ликвидный хороший объект который оценен ну, со соизмеримо тому что он на самом деле стоит конечно же мы сейчас не говорим о объектах которые очень дешево стоят но продаются по очень дорогой цене такие объекты еще долго будут продаваться и никто их не будет покупать вряд ли кто-то будет покупать потому что они просто не представляют никакого интереса также немаловажным фактором является то что в 19 20-х годах было получено разрешение и построено много жилых комплексов с использованием escrow что это значит это значит что теперь э, не будет как раньше то есть раньше ваши деньги при покупке квартиры застройщик получал напрямую и направлял их на строительство этого жилого комплекса сейчас же все иначе сейчас застройщика кредитует банк банк ему под процент выдает сумму на строительство жилого комплекса который должно хватить от фундамента до последнего этажа все средства полученные от дольщиков хранятся на эскроу счете а застройщик получит доступ к ним только после того, как будет зарегистрировано первое право собственности. О чем это говорит? Это говорит о том, что во взаимоотношениях между продавцом, застройщиком, и покупателем, дольщиком, появилось третье лицо, банк. Это значит, что вот в этой схеме покупатель, продавец, покупатель вы, соответственно, дольщик, продавец, застройщик, появилось третье лицо, это банк, который дополнительно, кредитуют застройщика ну и соответственно этот процент он также ложится на стоимость недвижимости до да, покупка квартиры в новостройке стала безопаснее но она стала и дороже лучше всех во всей этой ситуации конечно же банка они получают доход с трех сторон с застройщика финансируя его по escrow счету с вас давая вам льготную ипотеку под ставку, под процентную ставку ну и Самое, наверное, интересное, они могут пользоваться всеми средствами, находящимися на эскроу счете, во весь период строительства в своих целях. Раньше появление новых жилых комплексов сдерживало рост. То есть раньше было как? Спрос был великий, большой, но и предложений было не меньше. И поэтому, в принципе, любой желающий мог приобрести абсолютно любую квартиру в любом абсолютно районе города Краснодара, Начиная от маленьких студий, заканчивая большими э, трехкомнатными квартирами за более-менее приемлемые деньги. Сейчас же все изменилось. Еще раз подчеркну, объектов новых стало меньше. Соответственно, предложение также уменьшилось. А если спрос остался на прежнем уровне, а предложение уменьшилось, соответственно, цены растут. Цены вырастают. Это связано как с дефицитом, так и с новым эскроу счетом, о котором я вам рассказывал буквально до за 5 минут. Кстати, мы опубликовали про эскроу счета на нашем сайте новостройки.шоп очень полезную статью. Там я подробно расписал, что, как, почему, в чем выгоды, в чем плюсы, в чем минусы и чем... Эта схема отличается от схемы, которая была раньше без искрового финансирования, без искрового счетов. Что касается вообще в принципе спроса, город Краснодар и Краснодарский край это лакомый кусочек на карте Российской Федерации. Знаете, есть простонародие фраза: если есть на свете рай, это Краснодарский край. И город Краснодар является жемчужиной Краснодарского края, столицей и притягивает из многих других городов жильцов, соответственно, которые здесь хотят жить в тепле, в уюте, в развивающейся инфраструктуре и э, недавно общался кстати с э, нашими клиентами которые приезжают к нам из другого города так вот многие хаят инфраструктуру э, краснодара но по сравнению с другими городами она намного лучше здесь Строятся школы, пусть не в таком объеме, в котором хотелось бы, но строятся. Строятся детские сады, развиваются дороги, они здесь действительно хорошего качества. Очень много торговых центров, бизнес-инфраструктура очень развита. По официальной информации, размещенной на сайте администрации города Краснодара, планируется, что город Краснодар вырастет до 3 миллионов 200 тысяч человек. На данный момент же проживает примерно 1 миллион 200. 000 000. То есть мы видим, что за 20 лет плюс 2 миллиона. Исходя из прогнозов, можно сделать заключение, что цены на недвижимость будет расти, спрос не, не станет меньше, он будет наоборот увеличиваться и расти. За 20 лет плюс 2 миллиона. Городостроительный план города Краснодара. Откройте, посмотрите. Там все это, вся эта информация есть. Что же касается того, как государство участвует в, в рынке недвижимости и как оно вообще стимулирует э, покупку недвижимости в городе Краснодаре. Рекордно низкая ставка на покупку квартиры в новостройке. Я хочу обратить ваше внимание, что речь идет о о квартире в новостройке, а не вторичке. То есть на вторичку вы льготную ипотеку вряд ли получите, стимуляция только новостроек. Что это значит? Это значит, что новостройки и жилые комплексы будут появляться в Краснодаре, и застройщикам будут созданы, для застройщиков будут созданы вся необходимая инфраструктура и возможности для того, чтобы строить, привлекать. Но это будет уже строительство по новым правилам, по новым э, форматам, по новым это будут новые жилые комплексы, в которых уже есть детские сады, есть школы, есть необходимая инфраструктура, но и стоимость квартир в этих жилых комплексах будет выше, чем в домах, которые были построены по старым проектам. Плюсом является то, что в 2020 году был введен налог на доходы с депозитов. Это повысило привлекательность инвестирования именно в недвижимость. Сейчас исторический минимум ставок по депозитам. Актуальный вопрос... Куда же еще людям вкладываться, если не в депозиты? Ну, конечно же, в недвижимость. Поэтому, соответственно, спрос и растет. Еще одной фишкой в адрес в сторону новостроек является льготная ипотека и низкая процентная ставка по ней. Это позволило многим, всем тем, кто хотел приобрести жилье, обзавестись собственным жильем в Краснодаре по очень выгодным условиям с минимальнейшей просто процентной ставкой. Материнский капитал также внес свою лепту, по традиции его уже используют как первоначальный взнос по ипотеке, и в принципе одного материнского капитала в большинстве случаев достаточно для того, чтобы приобрести квартиру, но если, если у вас материнский капитал, значит у вас и дети есть, и соответственно квартира, она как-никак актуальна, и это даже, наверное, не инвестиция, а скорее всего необходимость ну, улучшить свои жилищные условия, чтобы дети росли, чтобы вы могли как-то тоже развиваться. Ипотека очень хорошо, чтобы не платить, платить какому-то дяде, а платить за свою недвижимость, за свою квартиру. Как я вам ранее уже говорил, льготная ипотека, она доступна только на новостройке. Она была придумана специально для застройщиков, чтобы поддержать темпы роста, чтобы поддержать темпы строительства и помочь строительным компаниям стоять на ногах, твердо, плотно и постоянно, чтобы их продукт пользовался спросом. Как вы знаете, рынок недвижимости за собой, вагончиком, тянет очень много других сфер, и э, стабильность и большой спрос на недвижимость в стране влечет за собой э, активность и в других сферах, соответственно. Что касается вторички, она не очень выгодна, потому что у нее ставка намного больше, на порядок больше, чем на покупку квартиры в новостройке, ее осталось меньше. Ну и, как правило, старый фонд... Благодаря тому, что появилась льготная ипотека, очень многие люди начали приобретать квартиру в собственность. Да? То есть раньше они платили за аренду 15-20 тысяч рублей, сейчас они платят за свои 15-20 тысяч рублей. Так, конечно, выгоднее и интереснее. Спрос рос, люди приходили, постоянно покупали, ну и застройщики, соответственно, в связи с тем, что высокий спрос, продолжали повышать стоимость. Еще одним важным параметром, важным фактором, который нужно учитывать при, ну, при анализе роста цен на недвижимость именно в Краснодаре, это политика местных властей. Так как они ограничили в начале года и отозвали разрешение на строительство многих жилых комплексов, я подчеркну, в связи с тем, что там мало инфраструктуры, но это уже отдельный вопрос, предложение стало меньше и рост цен он действительно стал расти. И стал расти значительно. При анализе роста стоимости на недвижимость именно в городе Краснодаре нужно учесть также и политику местных властей. То есть разрешения на строительство многих жилых комплексов были отозваны с формулировкой «недостаточно социальной инфраструктуры». Соответственно, предложений на рынке стало меньше. Как мы знаем, по законам рынка, если предложений мало, а спрос большой, то стоимость, соответственно, растет. Ну, что, соответственно, и произошло. На моей практике буквально за последние три месяца было отозвано разрешение на строительство трех жилых комплексов именно с этой формулировкой. Они, конечно же, в дальнейшем запустятся, они появятся в продаже, но это будут уже другие проекты со школами, садами. отвечая всем стандартам современного жилья но и со стоимостью уже в два раза выше. Итак, что мы имеем на данный момент? Новые жилые комплексы в Красноре не появляются а спрос продолжает расти. У нас продлили ипотеку льготную у нас появилась семейная ипотека то есть возможность купить квартиру людям ну ее не убавили, она осталась сейчас же квартир не так много, новые жилые комплексы не открываются ну и соответственно стоимость на недвижимость будет также расти. Еще одним немаловажным фактором является то, что мы с вами буквально половину двадцатого года провели дома в пандемию это у многих людей в головах ну, появилась мысль о том о важности собственного дома собственного собственной квартиры в которой вы сможете создавать свой уют плюсом также является то что у многих людей есть были есть свободные средства и э, в этот пандемийный и пост период вместо того чтобы выбрать депозиты или хранение этих денег под подушкой они решили вложиться в недвижимость тем более что есть льготная ипотека с минимальным первоначальным взносом есть возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса все это также продолжило стимулировать спрос на недвижимость и соответственно ее стоимость в дальнейшем что касается предложений их с каждым днем становится все меньше и меньше Народ будет покупать и покупает все, что есть на рынке. Мы прогнозируем, что стоимость недвижимости в городе Краснелле вырастет до 150 тысяч за квадратный метр. И это вполне реальная картина она в принципе просматривается даже если сравнивать стоимость недвижимости в Краснодаре со стоимостью недвижимости просто в других городах опыт показывает что рынок недвижимости не будет стоять на месте он будет продолжать развиваться и будут появляться новые проекты новые интересные предложения и стоимость соответственно у них также будет расти и подниматься итак друзья давайте подведем итог выгодно ли покупать недвижимость на данный момент вообще инвестировать в недвижимость я считаю что да важным является то что как я уже Говорил, Краснодар это лакомый кусочек и из многих городов он просто притягивает людей и все хотят в этот солнечный рай приехать и жить здесь.